Коллеги, всех поздравляю с праздником, с Днем Победы. Я искренне надеюсь, что мы как трейдеры победим в этой войне и сможем заработать, обеспечив свою жизнь, сделав ее свободной и независимой. Ну вот с таким вступлением, хоть это и не 17 августа, не День Трейдера, мы сегодня начнем. Итак, я предлагаю рассмотреть, что же нас ждет с вами даже не в ближайшую неделю, а в принципе в ближайшем будущем. По битку и по эфиру. В принципе, вот на великолепном графике вы все видите. Если тезисно, у нас был уровень, да, точнее целая область, я ее покажу, 33-35. Это та область, которую мы ждали. Но еще в месяц назад мы думали, что отсюда имеет смысл покупать. Сейчас же я думаю, что скорее нужно искать продажи. Продажи с целью 28%. Потом, возможно, сделаю третий наверх и уже, я думаю, ждем к 24 плюс минус. Ну, 24 500 плюс минус 500 баксов. Итак, давайте начинать. Это у нас дневной график. Большое количество уровней, я понимаю, сейчас все объясню. Дайте, наверное, сделаю прозрачным, чтобы не отвлекало. Итак, что мы с вами видим? Мы видим... Во-первых, что у нас биток смог выйти из этого диапазона. Причем даже на недельном графике мы видим, что недельная свеча я не буду уже загружать, но недельная свеча у нас закрылась ниже. И это не ложный выход, это однозначно уже выход вниз. Вот из этого диапазона. Да, мы может быть может быть увидим тест. Я специально сделал побольше, чтобы цифры было видно. то есть, может быть, увидим тест там в районе 39, но, честно говоря, сомневаюсь, идем достаточно плотно. Где мы сейчас с вами находимся? Мы сейчас находимся, я сейчас динамик левел убрал, мы сейчас находимся на 33 500. то есть, ну, вот у нас уровень, сейчас я его покажу, или вот здесь, то есть, у нас здесь нет, здесь тоже не покажу, верну тогда его обратно вот у нас уровень 33 500. это мощный объем вот у нас был достаточно такой обширный flat и вот у нас уровень 33 500. мы его сейчас пытаемся преодолеть следующий уровень, следующая поддержка это 32 900 допуская что именно сегодня мы будем тестировать его, то есть обратите внимание 24 января мы как раз его тестировали, это был лой этого года, сейчас мы идем на пробитие как я вижу ситуацию, вот в этом диапазоне были набраны покупатели, достаточно массово набраны покупатели, что вот все, мы на лоях и отсюда уйдем там к 100 тысячам. Но из-за ситуации в целом в мире, про то, как сдувается пузырь того же самого S&P 500, мы с вами можем увидеть... Даже без ретеста, потому что здесь более чем достаточно набрали покупателей, мы можем увидеть с вами движение вниз. Каждый уровень, который у меня отмечен, это потенциальный уровень поддержки. То есть о каких уровнях я говорю. О 32 900, О 30 180, 31 800, О 31 400. Это плюс-минус одна область, которую будет стараться удержать. Крайний уровень, на который я обращаю внимание, это 29.300. Возможно, отсюда я попробую рискованно зайти в покупки с небольшим стопом и с умеренной целью. То есть, условно говоря, как я вижу движение. Движение вот сюда. Дальше движение вот сюда. То есть, взять буквально вот движение на 12, может быть, 13% без кредитного плеча. Но глобально я все равно жду ниже. То есть я жду цену примерно к 27 тысячам в моменте. Это у нас, да, то есть вот у нас, когда был рост, когда был памп, да, то есть это конец двадцатого года, когда мы резко с 18 тысяч улетели до 42. Это, чтобы лучше было видно. Вот здесь мы запнулись. То есть здесь беточек встретил плюс-минус уверенное сопротивление и несколько дней находился в одной цене То есть это уровень который действительно важен дальше как может быть отсюда могут сделать какую-то коррекцию она может быть посущественней то есть допустим к уровню 31 32 она может быть менее существенной. то есть сложно сказать это уже нужно быть вангой но либо отсюда либо отсюда я продолжаю, ожидая продолжения банкета. Что дальше? А дальше у нас есть две цели. Первое это 24 800. Это так называемый фьючерсный гэп на Чикагской бирже. И это 23500 Это основной флет То есть, когда мы из всего этого безобразия выбирались, вот здесь мы встретили самое Основное сопротивление на 23 500. И, соответственно, коллеги, что мы видим, имеем в моменте? То есть сейчас у нас биткоин под давлением. То есть мы с вами ждем движение к 29 300. Мы с вами ждем движение к 27. Мы с вами ждем движение к 24 800, 23 500. Как работать с этой информацией? Первое. Можно пробовать и брать отскоки от целевых уровней, Они все есть здесь. То есть можно взять все уровни отметить. Вот цены. И соответственно отскоки в лонг агрессивно против тренда брать. Либо искать уровни продаж и соответственно продавать с этими целями. Как у меня отмечены уровни. Можно заходить на пробой. То есть на самом деле подходов много. Но суть в том, что на пороге глобального кипиша мы с вами ждем сдувания всех пузырей мировых и, соответственно, более вкусной цели. То есть, прежде чем идти к тем же 100 тысячам, все это сдуют, затарят как нужно по вкусным целям, ценам, и уже потом будут двигаться наверх. То же самое примерно и по эфиру. Вот дневной график. Сейчас я поменяю, чтобы лучше было видно цены. И что мы с вами видим сейчас мы полируем тестируем 24 тысячи ну, по факту пытаемся продавить снос топов на этих лоях и возможно мы можем увидеть отскок на 21 ты 2120 допускай что то же самое можем увидеть то есть здесь последний лой здесь достаточно неплохой объем могут отскочить можно попробовать агрессивно купить на 2400 ну, может быть 20 как раз таки 2430 то есть заработать порядка ну, также чуть побольше здесь 14 15 процентов но в любом случае я жду ниже здесь у нас интересный уровень 1785 что это за уровень то есть 1785 и 1565 то есть точно так же да когда в конце даже не конец 2020 -го года, это начало 2021 -го года, то есть когда все росло, менее импульсно, более флетово, то есть здесь у нас основные были объемы, откуда цена уже вылетела наверх, и которые неоднократно тестировались. 1785 тестировался раз, два, три, четыре раза. Вероятность всего в этот раз его пробьет, и, соответственно, я в первую очередь жду на 1565. Но, тем не менее, Коррекция может быть отсюда, она может быть отсюда. Ну и соответственно 1225 ниже я не жду. плюс-минус текущих по эфиру я допускаю, что падение может составить от 26% до 50%. Если мы говорим про биткоин, то соответственно падение в моменте состоит 12%. Если мы говорим про что-то основательное, с основательными целями от 19%. До 29%. Но округлим пусть будет до 30%. Движение вниз на 42% с текущих до 19200 я на текущий момент не ожидаю. Но все в моменте может поменяться. Вот в такие интересные исторические времена мы с вами живем. Еще раз говорю, отмечаем все уровни. Что по биткоину. Вот они все уровни. Вы можете сделать скриншоты, все все перенести. То же самое по эфиру, но по эфиру даже чище. Все все отметили, перенесли и, соответственно, торговываем. Искать покупки сейчас имеет смысл агрессивно. Многие пытаются заскочить, допустим, с текущих в покупке. Не могу сказать, правильно это или неправильно. Я бы, допустим, так не искал. Я бы заходил бы либо на пробой в шорт либо с теста этого уровня, то есть когда продавили, допустим, обновили хотя бы вот этот лой, то есть цена сходила до 22, точнее 2290, откатила к 2430 и отсюда уже продаж. Так было бы безопаснее. В общем, такие интересные времена нас ожидают. Всем еще раз желаю свободы, всем желаю независимости, всем желаю выгодных инвестиций, я верю, что мы с вами Сможем обеспечить достойное будущее свое, наших детей, и все у нас будет хорошо. Всем успехов. Пока.